Глава 32. Иисус Новин. После смерти Моисея вождем Израиля стал Иисус Новин, миссия которого состояла в том, чтобы привести народ в землю обетованную. Практически на протяжении всего времени скитания народа Божьего по пустыне он был правой рукой Моисея. Иисус был свидетелем чудесных дел Божьих, сотворенных через Моисея, Хорошо он понимал и нрав народа. Он был одним из двенадцати соглядатых, посланных в землю обетованную, и одним из тех двух мужей, которые верно рассказали о ее богатстве и ободряли народ положиться на силу Бога и овладеть ею. Он прекрасно подходил для этого важного задания. Господь обещал Иисусу быть с ним так же, как он был с Моисеем, и помочь ему легко завоевать Ханаан, при условии, что он будет верен Ему и будет от всего сердца соблюдать Божьи заповеди. Иисус Новин переживал, что не сможет выполнить поручение и привести народ в землю ханаанскую, но Божье ободрение развеяло все его страхи. Иисус Новин повелел сынам Израилевым приготовиться к трехдневному пути, а воинам быть готовыми к сражению. Они в ответ Иисусу сказали,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 Иисус Новин, глава 1, стихи 16 по 18. Переход израильтян через Иордан должен был ознаменоваться чудом. И сказал Иисус народу, «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Священникам же сказал Иисус, «Возьмите ковчег Завета и идите перед народом». Священники взяли ковчег Завета и пошли пред народом. Тогда Господь сказал Иисусу, Все день я начну прославлять Тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что, как я был с Моисеем, так буду и с Тобой». Иисус Новин, глава 3, стих 57. Священники должны были идти перед людьми и нести ковчег с законом Божьим. И как только священники вошли в бурный поток, вода, находящаяся выше по течению, остановилась. Служители Божьи прошли дальше, неся ковчег, символ Божьего присутствия, а еврейский народ последовал за ними. Дойдя до середины реки, священники остановились и стояли там до тех пор, пока все общество израильское не перешло на другой берег. Поколение, выросшее в пустыне, получило удостоверение в том, что воды Иордана подчинялись той же силе, которую видели их отцы у Красного моря сорок лет назад. Многие из них были еще детьми, проходя через Красное море. Теперь они, готовые к сражению, посуху перешли Иордан. После того, как все сообщество Израиля перешло реку, Иисус Новин повелел священникам выйти из воды. И едва священники, несущие ковчег, вышли на сушу, течение Иордана восстановилось. Это величайшее чудо, совершенное для израильтян, значительно укрепило их веру. Господь желал, чтобы это событие никогда не было забыто. Поэтому Он повелел Иисусу на избрать двенадцать достойных мужей по одному из каждого колена. Эти люди должны были взять по камню с дна реки, с того самого места, где стояли ноги священников, и возвести памятник в Галгале чтобы сохранить память о том, как Израиль перешел Иордан по сухой земле. После того, как священники вышли из Иордана, Бог убрал свою могучую руку, и воды этой бурной реки ринулись вниз по своему естественному руслу. Весть о том, что Господь остановил воды Иордана перед ценами израилевыми, быстро дошла до царей Амарейских и царей Ханаанских, и их сердца затрепетали от страха. Незадолго до этого израильтяне убили двух царей маавитских, а их чудесный переход через разлившийся и бурный Иордан наполнил окружающие народы ужасом. Затем Иисус Новин обрезал всех людей, рожденных в пустыне. После этой церемонии они отпраздновали Пасху на равнинах Иерихонских. И сказал Господь Иисусу, «Ныне я снял с вас посрамление египетское». Иисус Новин, глава 5, стих 9. Евреи не сразу овладели землей ханаанской, которую планировали унаследовать вскоре после выхода из Египта. Поэтому языческие народы насмехались над Господом и Его народом. Их враги злорадствовали по поводу долгого скитания израильтян пустыни. Они в своей гордыне восстали против Бога, заявляя, что Бог не настолько всесилен, раз не может увести своих детей в землю ханаанскую. Теперь же, когда они пересекли Иордан по сухому дну, их враги более не могли поносить их. Все это время Господь питал израильтян манною. Но теперь, когда они готовились овладеть ханааном и вкушать плоды той земли, они больше не нуждались в ней и не стало более манны у сынов израилевых. Иисус Новин, выйдя из стана израильского, чтобы поразмышлять и помолиться об особом Божьем присутствии. Увидел величественного человека, одетого в воинские доспехи, с мечом в руке. Иисус Навин не распознал в нем никого из армии Израиля, но и врагом он ему не показался. Взволнованно он обратился к незнакомцу. «Наш ли ты? Или из неприятелей наших?» Он сказал, «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда».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 который в столпе огненном ночью и в столпе облачном днем вел евреев через пустыню. То место стало священным из-за его присутствия, поэтому Иисусу Навину и было велено снять обувь. Горящий кус, явленный Моисею, был также символом Божьего присутствия. И когда тот приблизился, чтобы посмотреть на чудесное зрелище, тот же голос, который здесь обращен к Иисусу Навину, сказал Моисею, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Исход, глава 3, стих 5. Слава Господня освящала святилище, и по этой причине священники никогда не входили обутыми в место, освященное присутствием Бога. На обувь могут прилипнуть частицы пыли, что осквернит святилище, Поэтому священники, прежде чем войти во святилище, оставляли обувь во дворе. Во дворе у входа в скинию стоял медный умывальник, в котором священники омывали руки и ноги перед входом в святое отделение, дабы убрать всю скверну и чтобы им не умереть. Исход глава 30, стих 21. От всех людей, выполнявших какую-либо работу в святилище, Бог требовал определенных подготовительных действий перед входом туда, где являлась Божья слава. Чтобы донести до сознания Иисуса Новина, что Он никто иной, как возвышенный Христос, Вестник повелевает «Сними обувь твою с ног твоих» Иисус Новин, глава 5, стих 15. Затем Господь дал Иисусу Новину наставление относительно стратегии завоевания Иерихона. Всем воинам было приказано в течение шести дней обходить город один раз в день, а на седьмой день они должны были обойти Рихон семь раз. И призвал Иисус сын Новин, священников Израилевых, и сказал им, «Несите ковчег Завета, а семь священников пусть несут семь труп юбилейных пред ковчегом Господним». И сказал народу, «Пойдите и обойдите вокруг города».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 Еврейское войско двигалось в идеальном порядке. Процессию возглавляли вооруженные люди, отборные воины. Им следовало теперь одержать победу не своим военным искусством, но повиновением божественным указаниям. За ними следовали семь священников с трубами. Затем служители, облаченные в свои богатые и особенные одежды, указывающие на их священное служение – несли окруженный ореолом божественной славы ковчег Божий. Потом двигалось израильское войско, где каждое колено шло под собственным знаменем. В таком порядке в сопровождении ковчега Божьего они обходили город. Не доносилось ни звука, лишь поступь шагов могущественного воинства и торжественный голос труб эхом разносились по Иерихонским холмам. С удивлением и тревогой стражи обреченного города следили за каждым движением и передавали вести своим начальникам. Они не могли понять, что все это означает. Одних смешила сама идея, что этот город можно захватить таким образом. Другие испытывали благоговейный трепет перед великолепием Ковчега, а также торжественным и достойным появлением священников и воинства израильского под предводительством Иисуса Навина. Они вспоминали, что когда-то перед евреями расступилось Красное море и понимали, что таким же образом им был открыт путь через Иордан. Они, они были слишком напуганы, чтобы шутить. Они строго следили, чтобы ворота города оставались крепко заперты и чтобы все входы охраняли могучие воины. В течение шести дней войско Израилева обходило город. На седьмой день они обошли Иерихон семь раз. Народ, как и прежде, получил указание молчать, и только звук труб разносился по окрестностям. Народу приказали ждать, когда трубачи подадут сигнал громче обычного, и тогда всем следовало громко воскликнуть, ибо Бог предал город в их руки. В седьмой день встали рано при появлении зари и обошли таким же образом вокруг города семь раз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 «Пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город». Иисус Новин, глава 6, стих 19. Бог намеревался показать израильтянам, что завоевание Ханаана не должно быть приписано им. Вождь воинства Господня покорил Иерихон. Он и его ангелы завоевали его. Христос повелел небесному воинству разрушить стены Иерихона и приготовить путь для Иисуса на его армии. Совершив это чудо, Бог не только укрепил веру народа в то, что он силен победить их врагов, но и упрекнул своих детей за прежнее неверие. Жители Ирехона бросили вызов войскам Израиля и их великому предводителю. Следя за тем, как армия израильская обходит город раз в день, они встревожились, но, понадеявшись на свою сильную оборону, на крепкие и высокие стены они убедили себя в том, что смогут противостоять любому нападению. Но когда крепкие стены города внезапно задрожали и с оглушающим грохотом, похожим на раскаты грома, рухнули, их парализовал ужас, и они не смогли оказать никакого сопротивления. Святой характер Иисуса Навина не был омрачен ни одним пятном порока. Он был мудрым лидером, его жизнь была полностью посвящена Богу. Перед своей смертью он собрал еврейское воинство и, следуя примеру Моисея, пересказал им историю их странствования по пустыне и то, как Бог являл им свою милость. Затем, красноречиво обратившись к народу, он напомнил им, как царь Моавицкий воевал против них и призвал Валаама проклясть народ Божий. Но Бог не хотел послушать Валаама, и он благословил вас.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 и гласа Его будем слушать». Иисус Новин, глава 24, стих 24. Иисус Новин написал слова Завета в книгу с законами и постановлениями, данными Моисею. «Весь Израиль любил и почитал Иисуса, и поэтому горько оплакивал Его».